здравствуйте дорогие друзья мы сегодня да мы сегодня с аленушкой решили рассказать вам про еще один пруд вот на который мы приехали и сейчас будем пытать наше счастье ловить рыбу какая рыба тут ловится не знаю но многие поговаривают местные что здесь есть карпы достаточно крупный его мало кто ловит но приезжали, говорит, сюда профессионалы с фидерами туда-сюда И, в общем, пытали тоже свое счастье Опять же, не говорят, что они поймали или не поймали Поэтому мы с Аленой решили приехать сюда Сели вот в таком затишливом месте Здесь плотина Дальше пруд уходит туда Поэтому мы сейчас сюда забросим фидер Мы взяли с собой Сейчас размочим приманку чтобы набить. В общем, кукурузы купили, подготовились мы сегодня. Сюда закинем на карпа и достанем одну, наверное, удочку, потому что больше здесь места нет. Узковато. Здесь трава. Вот. Аленушка будет пытаться на удочку ловить. На червячка. Вот, да, еще тут стрекоз много. Сейчас делаем замес. Вот насыпал я немного прикормки, Сейчас нальем сюда я воду. Я все снимаю. Наверное, многовато налил воды. Придется добавить глины, потому что пересыпал и перелил я воды. Прикормку мы сделали. Сейчас будем собирать фидерную снасть, набивать прикормки и будем забрасывать. Все, я собрал удочку, снарядил прикормку, кукурузу. И все, сейчас будем забрасывать так мы готовы к забросу чтобы ничего не зацепить кидаем И прям так мы забросили Берёк. включим сигнализатор снарядил я поставил сигнал на сигнализатор проверил все должно работать ждем корпа. не мы уже все проверили поэтому сейчас собираем Вон, Аленушкин удочку и будем ловить на червячка. Ну вот, друзья, насадили мы опарыша на поплавок. Да, сейчас, Аленушка, я тебе дам удочку. помнишь, как Вот. Единственное, конечно, неудачно я. Так, глубину поменьше. Неудачно я закинул фидер. Но мы сейчас как-то, когда будем его перебрасывать, немножко сделаем по-другому. А пока Аленушке даем удочку, и она начинает ловить и на поплавок. Ждем первую поклевки. Какую шутку ты хочешь? Зимой, летом, одним цветом. Угадайте, пожалуйста, что такое зимой, летом, одним цветом. Он у Алены клюет. Первую поклевку Алены. Мы ждем, что же за рыба ловится и водится в этом пруду. Сейчас посмотрим. Что-то два раза дернул, и все. Может быть, там червячка надо уже поменять. Да. Ну да, точно. нас было сразу. Съели. Да, пап. Меняем червяка. О, один упал. Да? А, упал. Ну, ладно. А кто-то за руки кусал. Ну, кто может быть. А где упал-то? Упал. И упал скуда -то, то Так, меняем наживку. А потому что будешь? нашего опарыша быстро съели. Это, наверное, обычно либо какая-то бель, она бешено клюет. Бешеный? И сразу все сбивает. Да, поэтому мы сейчас попробуем... А давайте я попробую Еще я раз. раз Нет, уберу. надо, когда она потащит, тогда в нужное время вытаскивать. Пусть Поэтому сейчас проверим, что здесь за рыба есть, да, Алена? Пусть попробуй только у меня сбежать. Резко видела вниз ушло. По, поп, секай! Есть! Это Алена поймала первую рыбу. А Поздравию меня. Держи. Так, смотрим, вот. Такая замечательная красноперочка Ну что ж, начало положено Нет, Свет? червячков остался у нас опарыш Поэтому мы еще Свет? раз его забрасываем Свет? Да, она живая На, Аленушка, держи Спасибо. Все, Алена поймал первую рыбу Оп-оп-оп, а оп, оп, тоже... которая выскочила из ведерка Рыба? Да, мы чуть-чуть водички отольем И сейчас поставим куда-то ее а Вот знаешь, сюда Папа клюет, кажись вытрем ручки и продолжаем ловить Чего дальше ну потому что мы одну удочку поставили на карпа и будем надеяться что у нас что-то клюнет там а мне уже вот, а алена мне вот алена ловит удочкой вот алена алена у нас молодец открыла рыбалку да Алена, помощница папины. А скоро ее буду приучать к охоте когда будет повзрослее сначала с воздушки научу стрелять у меня есть хорошая ГДР как бы. воздушка. Папа, вот я вам как-нибудь ее клюет, покажу. Как клюет, как клюет. А пока продолжаем ловить рыбу. Ага, Валенышки клюет уже. А я тебе скажу. Ты сама научишься скоро хорошо рыбу ловить. Ну. Сейчас чуть попозже насадим с тобой червяка. И попробуем на червя. Можно, кстати, что сделать? Кусочек сейчас возьмем небольшой шарик и подбросим и подбросим вместо нашей ловли. Да, попозже чуть-чуть. Сейчас мы попробуем, как он будет поможет нам в рыбалке. Клевет. Да? Подсекать? Нет, рано пока. Еще ничего не клюет. Я не вижу, чтобы клевал. Мне кажется, Как будет клевать? Тогда и будем подсекать. Да, да. да. А пока не клюет. Пока мы ждем. Так, клюет, Ален. Оп. Ну, Потрясся, у меня вторая красноперочка. Вторая песня. красноперочка. Оп, оп, оп. Отлично от меня, уже мушка дурацкая. Маленькая. Но это... На эту, как его звать? На время? опарыша, да. вкус ела? Нет. Сейчас мы Даже закидываем еще подойдет. раз. Сейчас сейчас, опарыша съедят, и мы на червяка попробуем. Друзья, чем примечательный этот пруд? Он находится в одной из близлежащих деревень. Я вам расскажу. Координаты его все под видео обязательно оставлю. Ага, ага. клюет Алена. Ален, готова? Да. Сейчас, тащи. <звы> Ох ты, сильно очень дернула. Поменяли мы наживку, и рыба сразу интересуется. Хотя нет, что-то тишина. В общем, пруд этот чем интересен, еще раз повторюсь: он находится в ложбине, близлежайшая деревня от города. Вот поэтому Народ вроде про него знает, но, наверное, не все, что ли, потому что я раньше на нем не был, первый раз приехал. Сейчас заодно с вами вместе и посмотрим, есть смысл сюда ехать. Вот, хотя многие рыбаки говорят, что сезон карася-карпа еще не начался, но мне кажется, это все ерунда. Просто где-то его на прудах есть, он где-то ловится, где-то не ловится, и мы здесь проверим, ловится он или нет. Тащи! Опа! Есть! еще одна Папа, ты видел, я да черную, вот такая классная Опять? Да. Класс. Да красно перочка до кому попозже чуть позвоним так и мы продолжаем ну пруд пруду рознь поэтому друзья Иногда клюет хорошо, а иногда не очень. Вот он опять начало клевать. Ален, готовься. Все зависит от рыбы, которая находится в пруду. Карась, он, конечно, клюет по-другому. Сейчас вот так, так, так, так, так. Давай, Ален, тащи. Оп. Ну, Ален, у нас начинающий рыбак, поэтому... Чуть проспала, уже, конечно, не поймала. Оп. Эх ты, по лбу, Алене. Да, вот красноперочка еще одна. Алене прям по лбу. ты рукой закрыть. Да. Ну, в общем, чем ты потишь только, Чем ближе к вечеру, тем вроде клевать становится получше. Друзья, перезарядил я фидер набил прикормки бросил чуть левее здесь тоже поменял насадку аленка проголодался у меня он кушает сидит приятно аппетит ален вот. ну пока туговато идет сейчас конечно к вечеру может быть получше будет пруд большой. Рыба однозначно здесь есть, но пока кроме красноперки нам ничего не попалось. Сейчас вот этого опарыша расходуем и насадим навозного червячка. Попробуем, как на червячка здесь что клюет. Пошел вход на навозный червяк. Я его насадил, кончик не отрывал. Посмотрим, проверим. Обычно я кончики отрываю, но иногда, когда не отрываешь, он длинный, бултыхается, Бывает так, что Акунек может с дуру хищник хапануть. Может посмотрим, может здесь акунек есть. Карася тут походу нет, если бы он был, он бы уже, наверное, дал о себе знать. Либо бывает такое, что на больших прудах есть крупный хороший карась, но он либо ночью клюет совсем поздно уже, либо только в сети попадается. А на удочку его так бывает и не поймаешь. Это же вроде бы твоя удочка. Фидер у нас молчит. На кукурузу никто не хочет клевать. Так-то место здесь хорошее. Вон там вот пеньки вокруг берега, вдоль берега идут. Но сюда, наверное, надо как-то еще приехать будет, попробовать. То есть один раз это не показатель видно друзья рыбка плещется тут плеснется там что-то крупная плесканулась но пока попробую со дна что ли чуть прибавлю постепенно начну прибавлять глубину нащупаем поглубже может быть действительно со дна что-то получится ну пока Результаты не очень интересные. Однажды я ездил в прошлом, по-моему, подзапрошлом году я это видео вам показывал, рассказывал про пруд в широком, как на Пензу выезд. Тоже мне там удачи не было, хотя ребята иногда попадают в коны, ловят там более-менее неплохую рыбу. Ну вот, поэтому может быть кто-то из вас был на этом пруду и ловил интересных экземпляров, поделитесь в комментариях, буду признателен, да и все, кто смотрит, я думаю, наши тоже соленые порадуются да, нашей соленой ролики. Не и... всегда она со мной бывает, но иногда ездит. Вот. И покушает, и на природе воздухом подышит. На лягушке над нами смеются, да? Говорят, рыбаки, их рыбаки, здесь рыбы нет, валите домой. Ну вот мы сейчас еще раз... большая и маленькая, да. Оп. Так, друзья, фидер у нас оторвало, поэтому прикормка нам туда больше не нужна. Алена сейчас ее закидывает в место, где мы ловим. Сейчас мы. Даже перебор. Да, сейчас мы вот побольше. О. Зашвырнем. Сюда. Ты на мне, да, на. Это мне? Да. Бросают вот сюда. Сейчас здесь рыбы будет и мы как начнем ловить? Я потихоньку паром, да нет, ты сразу закидываю все. Так мусор только не забыть но с собой забрать. Погнали ловить дальше. Оп, ой и сразу процесс пошел. Опа, еще одна красноперочка. Оп, друзья тут этот пруд чем примечателен и замечательным. Вон на той стороне, отсюда видно, палатки стоят. То есть берег такой интересный. И вот там вот чуть дальше туда, то есть можно семьями хорошо отдохнуть. Можно семьями хорошо отдохнуть с палатками. Поэтому в этом плане здесь, конечно, да, и вода не вонючая. Папа, вот, можно приехать да и, и отдохнуть. Опа, есть! Вот такая замечательная красавица. Я, кстати, в прошлый раз, друзья... У него такой хвост интересный. Да, интересный хвост у нее. В прошлый раз, что на латрике наловил, я посолил дома. Ай! Посолил Ай! дома, посушил. Ну, и очень, такое? очень был приятно удивлен вкусом, когда купил себе бутылочку пенного. И с таким удовольствием все это употребил. Поэтому, если сейчас будет хотя бы с десяток, мы их также дома посолим и с удовольствием скушаем. Оп, еще одна у нас поймалась. Ну что ж, дорогие друзья, вот и пришло время нам с вами до прощания. Вот, что хотелось бы подвести итог. Поймали мы немного, где-то около 10-12 красноперочек небольших. Мы их посолим, посушим, они очень вкусные. Пруд э, интересный, я еще сюда вернусь. Здесь есть рыба, плюхаются такие чушки, что очень даже приятные. Поэтому надо еще раз приехать, может быть, пораньше утром, может быть, в другую погоду. Вот, пруд этот находится в селе Багаевка Саратовского района. Координаты его я обязательно оставлю под этим видео. Поэтому смотрите, думайте, приезжать, не приезжать. Ну, как минимум отдохнуть здесь с палатками будет здорово. Ну, и порыбачить, наверное, пока лето. Всем всех благ, не болейте. А мы с Аленушкой с вами прощаемся. И на днях поедем в деревню к деду к деду с бабушкой. И там обязательно половим еще на речке. И вам расскажем, что ловится в ней. Всем пока, всех благ. Пока.